Сегодня в цирке. Да не в простом, а в большом, московском, государственном и крупнейшем в Европе цирке. Василиса Ярослав сегодня впервые в жизни увидят цирковое представление. Мы ждали этот день с нетерпением. А вот интересно, нас ждали? Молодой человек, скажите, пожалуйста, кто-то может нам помочь подняться на второй этаж? У администратора спросить? Хорошо. А где администратор? Администратор ходит по кругу, делает такую рубашку. Белые рубашки. Хорошо, белые рубашки надо кого-то заметить. Идем искать. Там Сергей администратор, который отвечает за внутренний за зал. Угу. Он вам подскажет, какие места, где вы будете сидеть, а и вам ]га. поможет. Все хорошо. А вот его Сергей. Сергей. Он в такой бордовой жилетке, лысый такой. Угу. Сергей. Ну, смотрите, он обычно для центрального входа. Я сошел, он там был. Хорошо, все, все, спасибо большое. Максимально написали. Ну, не, не ошибешься, мимо не пройдешь. Сергей, здравствуйте. здравствуйте. Нам сказали, здравствуйте. что вы. Сергей. Вам Сергей? Нам сказали лысый и бордовый э, бордовый железо. Здравствуйте. здравствуйте. Нам сказали, вы поможете нам подняться на второй этаж. Да, я вам подскажу, вы где, в каком секторе складаться будете. Ну, то есть вам вот. не нужен специально обученный человек, который тебе тебе. У вас есть специально обученный человек? Да. Конечно. Сергей нам объяснил, что перед каждым входом находятся сотрудники, которые помогают маломобильным людям преодолеть все ступеньки, а также помогают найти свое место в зале. А как быть с колясочкой? А, позади вас будет один ряд или впереди, который дистанционный. Вот. Вы да, сзади, да, да, да, отлично. Сергей рекомендовал нам после представления остаться в зале, дождаться, пока выйдет основная часть зрителей, после чего он нам поможет. Нам все понятно и в ожидании представления мы отправились изучать фае. Здравствуйте, можно, пожалуйста, нам два носа клоунских? <музыка> Василиска, нос будет у тебя? <музыка> а? а что ты? Не нравится? <музыка> Василиска, может, все-таки надумаешь, смотри, как смотрится классно Василиса – истинный зритель. Веселить не хочет, а веселиться всегда готова. Из всех цирков Москвы мы выбрали именно этот. Ведь здесь дают представление история, режиссеров которого выступил Аскольд Запашный. И в нем рассказывается история цирка. Для первого раза, мне кажется, самое то. Ну все, начинается. действительно история. От старого, классического, индустриального и советского до вариты артхауса, модерна и цирка будущего. Потрясающие акробаты, гимнасты и джигиты-наездники. <музыка> Жанглеры в карусели, эквилибр в шаре, ПД на лошадях, хищники и морские животные. Сказать, что мы были в восхищении, ничего не сказать. Просто браво! Три часа с антрактом пролетели на одном дыхании. Ну что, друзья, представление закончилось. Честно, у меня нет слов. Путаются мысли, путаются эмоции. Мне хочется рассказать сразу же все, но одно я могу сказать точно – это настолько достойно, что должен посетить и увидеть каждый. А еще я хочу сказать – пока работает администратор Сергей, я спокойна за всех особенных детей и людей с повышенными потребностями. Настолько точно, настолько он э, неравнодушный человек, что огромное ему спасибо за это. Наше пребывание сегодня в цирке было на самом высшем уровне. Да, в цирке нет пандусов и специальных приспособлений для людей с особенностями, но здесь есть безумно тактичные сотрудники, которые при малейшей просьбе обязательно вам помогут подняться на второй этаж, что-то принести, подать. В общем, они сделают пребывание в большом московском государственном цирке комфортным для всех. Это самое важное, самое нужное, за что вам огромное спасибо. А вот и немного закулисья с Эдгардом Запашным и особенным артистом цирка Артемом Бобцовым, который стал гостем нашей рубрики «Особенное интервью». Довычек, актер. И давайте прямо сейчас для наших зрителей скажем, как вам удалось попасть в трубу цирка. Ну, в цирк я попал через КВН. Опять же, я поступил в университет в Москве, в экономический приехал с Урала, с поселка Первомайский и поступил в университет на экономиста. И при этом потом начал искать разные подработки. Однажды потребовался маленький для одного из номера КВН В одной из команд. Это команда Миссис называлась. И называется, наверное, до сих пор есть. Институт стали исплавов. И там была пародия на Тирена Ланистера из сериала «Игра престолов», тогда актуально было. Вот, и я помог им, выступил. Это была премьер-лига вроде, то ли финал, то ли полуфинал, не помню какой этап. И все, и после этого начали ребята приглашать меня в разные, ну, разные другие команды стали меня приглашать тоже за них поучаствовать. Дагестанная команда приглашала, МФЮА меня ребята приглашали, и много еще других команд приглашали. И потом, когда Гусьвардович запашный захотел создать команду КВН от, сборной, ну, от цирка, сборной, цирка, и они ребята без меня участвовали в Лиги Москвы и подмосковья. Я там один раз у них помог выступить. И после этого нужно было ехать на фестиваль, чтобы заявляться в сезон, либо вышка. Ну, там мы еще не понимали, куда мы пойдем, То ли премьер-лига, то ли вышка, высшая лига, то ли еще какая-то другая лига. И понадобился опять же маленький я. И меня пригласили сюда, в цирку, вот, буквально вот здесь, вот возле этого барьера, стояла высокая Тамара, два метра с ростом. И мне художественный руководитель Станислав говорит... «А пройди у нее между ног». Я прошел, она стояла, я как свободно прошел. И Санта-Барбара, да, одна из прикольных таких миниатер первых. Ага. И Знаете, все, и после хот... этого да. остался. Я хотела бы вас поздравить, у вас новый проект вышел с вашим участием, сериал да. называется «Поколено». Да. Скажите, пожалуйста, какая цель у проекта, вот что хотят все-таки создатели, чтобы зрители посмотрели на особенных людей и как-то начали к ним привыкать? Вот, во-первых, я хочу сказать так. Ну, цель, конечно, у проекта – это любовь, это романтика, это преодоление каких-то препятствий маленьким человеком, который достигает каких-то высот, который борется со всем этим, с окружающим. Но, опять же, еще хочу сказать, цель каждый определить зритель свою, когда посмотрит этот сериал, он увидит, все равно каждый для себя что-то возьмет и определит, ну, все равно свое, что-то выводы сделает какие-то свои. Вот. И, конечно же, этим сериалом хотим показать, что неважно какой ты, наверное, ты главный человек, оставайся всегда человеком, будешь всегда человеком и найдешь свою любовь. Но сериал юмористический, все-таки создатели планируют, что юмор гораздо лучше располагает и зрители лучше воспринимают. Ну, через юмор, конечно, легче воспринимается, через юмор веселее и как-то подобрее через юмор ну, много юмористического нельзя же сказано что смех продлевает жизнь <laughs> это популярная фраза и поэтому как бы есть конечно критики разные будут и, конечно, а, а это всегда будет что вот жестокий юмор там или еще что как-то если человек если я вот сам себе позволяю так надо мной шутить то Почему бы нет? Только я могу решать, как надо мной шутить. Вот. Артем, вот у меня как раз следующий вопрос mm -hmm. про юмор. Вот в КВН, в цирке, в кино, все шутки да, построены на том, mm -hmm. что вы маленького роста. Да. И вы уже давно говорите, что вы не обижаетесь нисколько, но ведь другие люди маленького роста не обижаются. А не обижаются ли они конкретно на вас, за то, что вы позволяете ну, дать зеленый свет. Есть, есть ребята, которые mm -hmm. также тоже могут пошутить над собой, ну и есть, наверное, все равно есть, они же такие же люди, то же самое, все тоже такое же общество. И есть, которые, наверное, маленько все равно досадно им как-то там, может, кто-то может молчит, но при этом какой-то для себя делает вывод, что, блин, жестоко и так нельзя шутить, и это не... аморально может еще кто-то посчитать а там, ни низко может посчитать, вот, а ну, -да -да. В основном, нет, да, в основном нормально, я считаю, потому что, ну как еще, это же использовать можно, это же, это же, этим же надо пользоваться, вот именно. А, и, да. и этим можно пользоваться, и во благо можно пользоваться, не, как, не какие-то там делать злые деяния там и так далее. Mm -hmm. вот, это... Все. Да, вы все правильно mm -hmm. говорите. вот Знаете, мне Артем, еще такая, mm -hmm. такой вопрос. Мы нашу Василису, э, да, она получила препарат, то есть, возможно, что она будет ходить, но все же, э, mm -hmm. э, если вдруг да она будет на коляске, мы планируем ее воспитывать в такой э, таких, э, философии, что ты на коляске, но mm -hmm. ты не можешь ходить, но ты можешь рисовать, петь, да, э, заниматься какими-то вещами на компьютере. То есть, ты должна компенсировать. А какая вот ваша философия касаемо вот особенно людей? Да, блин, просто жить, просто стараться, работать, и вот у меня уже такой возраст, конечно, что мне просто надо работать, работать и работать, и вот в этом плане только я могу себе сказать, зарабатывать на жизнь, чтобы как-то прожить, вот такая вот у меня философия. А как это будет получаться в плане каких-то своих талантов, я вот честно скажу, я не умею петь, я не умею рисовать, я просто есть, может там, как-то может каким-то там, не знаю, ну какой-то внешности, может это вот помогает там еще чем-то. Вот я просто такой, какой есть. Ваша цитата. Я искал публичную работу, мне нравилось пока, э, показываться людям. Вот скажите, Артем, как вас воспитывала ваша мама, ваши родители, что вы вот, выросли такие вот без комплексов, без стереотипов? Ну, ну, взять даже школу, если начиная там, с первого класса, то я постоянно выступал на всех школьных мероприятиях, постоянно принимал участие. У меня там учителя очень, ну, как бы... Ну, нравилось это, как, и, им нравилось, мне нравилось это, быть на сцене, там были разные фестивали, восходящая звезда между школами, сельские, сельскими школами. Мы ездили каждый март, я помню, это в марте было, каждый год ездили туда выступать, показывали какие-то сценки. У меня были какие-то любимые номера, там, напарница, мы делали пародии на Олиту и этого Цикала, да. Вот. И, ну, вот начиная с тех времен, что я в школе себя активно участвовал во всех творческих мероприятиях. Поэтому маме это очень нравилось, конечно же. Мама очень была довольна. И плюс, еще после школы уже я самостоятельно пробивался, поступал в техникум, уезжал. Что-то там где-то катался. И вот в Москву потом уехал. И это все как бы... Просто сам как-то так вот хотел, я сам этого хотел, я, я этого добивался. Вот у меня это где-то получалось, где-то нет. Даже в этот же университет, если взять, то я поступил в него со второго раза. Я в десятом году приехал, не получилось, в одиннадцатом приехал, уже получилось. В десятом не сдал вступительный экзамен, и не хватило баллов. Знаете, вообще у особенных родителей часто возникают проблемы принятия. Вот вы общались со своей мамой, как ей удалось? У в то время не было ни интернета, ничего. Как? Вы, можно сказать, были родственны в на своем роде, да? Как ей ни разу не задавал данный вопрос, но я знаю точно, она меня любит, и этого мне доста достаточно. Все. Главное – любить и любовь, и дальше я знаю, какой будет следующий вопрос, какой бы совет я дал да, родителям принятии просто... принятии ребенка. Mm -hmm просто любите своего ребенка и этого достаточно, мне кажется. Если будете любить, дальше все будет получаться, и вы будете любыми моментами, любым моментом радоваться и какие-то ситуации преодолевать с помощью любви. А скажите вот хотя бы вот, давайте так вот, три таких принципа, которые нужно вот, вложить в ребенка, чтобы его приняло, особенно ребенка приняло общество. Ну воспитание, конечно, воспитывать, любить и и, ну, доброта, конечно, это самое, наверное, тоже такое понятие, что не, чтобы ребенок этот сам не вырос злым, чтобы он на общество не излился, вот еще вот это надо ребенку как-то при, привить, да, чтобы он, ну, чтобы у него не было злости какой-то на окружающий мир, что все такие-сякие вот. Тогда вот давайте Артему сейчас дадим такой совет Артему Бутцову, что нужно говорить вот своему ребенку, прям такую одну фразу, повторять регулярно, чтобы он не стеснялся себя, чтобы его принимало общество, чтобы все у него было хорошо. Прям вот фразу. Ну, у меня есть одна такая недавно, будь самим собой. Вот, будь самим собой и все, вот наверное. Просто недавно я ребятам в чат скинул видео, там, я очень часто повторял, будьте самим собой. И Это их очень рассмешило, и они меня сейчас постоянно подкалывают. Ага. Тёма, будь самим собой. А, вот, вы знаете, вот так получилось, что у моего сына старшего ага. а, в санике в группе ребенок маленький, карлик. Вот. Угу. И вы знаете, такой боевой парень со стержнем, он постоянно где-то стремится участвовать активист. Мама, когда приходит с ним в садик, постарается ее побыстрее выпроводить. Угу. Я сам, я самостоятельный. Мне очень интересно, Артем, каким вы были в детстве? Ну, когда я первый раз пришел в садик, я помню, на меня там пару пар парней налетели. Ну, в то время ну, примерно одинакового роста были, кстати. Когда Это потом уже у меня остановился рост, и ребята стали дальше расти, а я нет. А в садике мы, по сути, были практически все одинакового роста. Ну, они на меня налетели, и у меня двое ребят стали заступаться за меня просто. И все, и мы с ними до сих пор общаемся, до сих пор дружим. Это вот 30 с лишним лет уже как бы. И нормально все, хорошо. И, ну, в плане того, как я себя там показывал в садике, может быть, я и был слабее каких-то своих одноклассников там, и так далее, но я никогда и не в конфликтах не участвовал, по сути. У меня был один раз за всю жизнь, наверное, я дрался раза два или три. И это и то, как-то первый раз у меня... Дядька заставил, он учился в девятом классе, я в первом. Он выстроил круг ребят, поставил передо мной старшеклассника и сказал, бей его. Ну, это просто какие-то такие деревенские, что ли, это, во-первых, это поселковое, да, плюс еще... Больше смеялись, да, наверное, да. там как бы вот mm -hmm. в этом плане. А вот знаете, Артем, вы еще сказали, что а, я человек с ОВЗ, а да? mm -hmm. вот в Европе таких людей называют а, человек с повышенными потребностями. Вы mm -hmm. как вы считаете, если бы у нас на законодательном уровне в стране а вот именно заменили бы формулировку, это бы что-то изменило, как-то mm -hmm. другое отношение? Ну вот но, на сухо, да, ограниченные возможности, это уже какая-то кажется, как будто дис дискриминация какая-то, типа ограничения. Mm -hmm. Вот слово возможности, конечно, хорошее mm -hmm. слово возможности, но они, опять же, ограничены. А вот повышенные потребности это, опять же, потребности. Это же то, что нуждается, то, что нужно человеку, того, чего не хватает. И это как-то... И вот они повышенные. Ну, мне кажется, вот это понятие европейское повышенные потребности, оно как-то помягче звучит чисто на слуху. Mm -hmm. и, а вот по смыслу по смыслу наверное для меня все равно одинаково чуть-чуть да я считаю угу. вот а, скажите людям с особенностями довольно непросто сейчас да то есть угу. у нас ну, не так хорошо приспособлено как хотелось бы да доступная среда отношение людей как вы думаете на наш век выпадет то время когда у нас будет все очень все очень хочется верить надеяться и, и дождаться этого потому что в России кроме как Москва я не знаю городов, которые, даже и сама-то Москва еще не полностью оборудована. У меня много друзей есть, ребят, которые тоже на коляске, спортсмены есть, ребята, друзья. Я учился в университете, где с ограниченными возможностями университет. Новосиноостровский на находится Московский государственный гуманитарно-экономический университет. Вот. И там вот тоже он приспособлен для людей с ограниченными возможностями или с повышенными потребностями, кто как скажет. Вот. И Москва это для меня, вот, для ребят, точнее с такими возможностями, они, она более оборудована вот, в этом плане. А другие города, вот, если взять, например, мой Сиров Свердловской области, ну, очень тяжело будет человеку, ну вообще невозможно. Он, конечно, маленький там 100, 100 тысяч, 100 с лишним тысяч, вот, и человеку крайне будет там, тяжко, мне кажется, вот так вот. И Поэтому очень хотелось бы, чтобы как-то это все преодолевалось, чтобы это шло к успеху, чтобы шел какой-то процесс да, технологический, чтобы помогали людям. Со своим проектом как-то исключительно, ну, да, что, что дети, да, такие бывают. Чтобы ин информировать. Артём, да. Мне было очень приятно с нами На спасибо. самом деле, вы такой простой человек, мне да, было с вами конечно. настолько комфортно. Спасибо и, мне и мы, тоже, знаете, хотели бы вам скромный такой подарок преподнести на Челябинские конфеты. Мы знаем, что вы с Урала. А я что-то сказала. Челябинск сам... тоже недалеко а, находится. Вот. И может быть это напомнит вас вам вкус детства. Спасибо вот. большое, спасибо большое. Круто! <laughs> спасибо, ребятки. Спасибо